Непрестанную молитву и и всех святых Твоих, Твоя милость и людям Твоим даруй. С молитвами славных и безосребренних, Богородице Рамы сохрани, Яка предостательница, предстательство мира и утверждений». Слава Удовцу Сыну и Святому Духу, Отца и Сына, Слава словим, и Духа Святого глаголющий, Троица Святая, спаси душа наша! И ныне пресне, во веки веков. Аминь. Неизреченных последняя зачиншая и родишая создатель Твоего, Дева спасатель милосердие две. Отверзи нам благословенное Богородице, Надеющийся на тебя да не погибнем, Но да избавимся от тобой, Юдмеда, Ты, Моисе, спасение, рода христианского. Господи, помолимся. Господи, помолимся. Святый Боже, святый, крепкий, Святый, все ты море, все ты крики, все ты ты море, все ты крики, Ченага из-за говорящего Христа, Итачниц, Небесных Сил, Бепотная Чнагана Пророка, ветечих видителя Иоанна, Святославных Славных и Апостолов, три подобных вам сходец наши, ниже святых хотелось наших, великих, иерархов и светлых.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 Ça a pris 20 ans, ça a pris 20 ans. Мы За час часа. нашей жизни на небесе да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя яко на небесе и на земле. плем наш насущный дашь нам днесть, и остави нам долги наши яко же мы оставляем должником нашим и не веди нас в искушение но избави нас от лука вагон я чтобы я слава тебе боже Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже. Бог Господь есть на благословен, грядное имя Господь, Бог, Господь, я весенна, Богославен, грядный, Во имя Господь я вися, нам, благословен не во имя Господне, есть. Аминь, неважный, бережный ищущийся, И быть от Господа во сей, И день, и ночи, всех наших. О Господи, явись о нам, благословен грядный, Во имя Господь есть. много лишений, лишения, и страдания много различные, Родка претерпел и сей, Свидетельств о Христе даже до смерти от богомборцев и женов, этой Царю Искупителю Николаю, Семь городе мученическим венцем на небесе, Венчать от царицы и вечады, Слуги Твоими Христос Бога, Его же моли, помиловать страну российскую И спасти душу но. Царица и чады, слуги твои, Михаил Арсенийович, Боги, и Господь моли, помилуй эту страну российскую, не спаси душа наша. Все тем очень стараться раз обчепчи, Царю Николе, моли Бога на Слава Царю Николе, моли Бога нас. Слава Отцу и Святому Духу. Я третий царь, Скупитель моли Бога, но... Я третий царь, Николай, Бога, да, свой духу. Святый и веки царь, Моли Бога, моли Бога, Бога, моли Бога, моли Бога, моли Бога, Святой царь и Скупитель моли Бога, царь и моли Бога, и моли Бога, на. и <сосатес> Я, А вот этот микроавтобус идет, да? А этот куда идти? Богородице, деда, Благодатная Мария, Господь, с тобою. Благословенна ты в женах и благословен почеба твоего. Яко спаса родила, исти душа наши. Можно. Поселок прибрежный. Это пустырь, на котором находится колодец честь Пресвятого воды Бородки Казанской Явлены, то есть раба Божья Найда Григорьевна первая, кто исцелился на этом колодце. Ей явилась Божья Мать в видение, видение во сне и велела прийти подойти к колодцу и будет исцелена от рака. Она на заре была. То есть Она велела и на заре явиться к нему, и взять из этого колодца воду, и спить его, и исцелиться, тогда она исцелится от рака. И когда она проснулась, уже было яркое солнце, и тогда она стала молиться, чтобы Божья Матери помогла на следующий день именно на заре, чтобы никто ее не видел, тайно подойти к колодцу и взять эту воду воды Владимира Богородицы. Идем потихонечку к этому колодцу. Пойти его отвернуть, Опа. и войти туда, потом Это уникальный колодец тем, что он 12 метров и то что делает что он был в стадии обрушения то есть в аварийном состоянии в основном все колодцы которые существуют или в аварийном состоянии их засыпают но в том дело что это уникальный колодец тем что внизу находится плита гранитная из которой бьют два источника вот и тем самым что вообще-то те кто это копали колодцы на в жизнь второй раз встречаем такой удивительный колодец именно плита и бьющие из нее два э, две струи вот то что вот, он был явно и сказано что это было казанской божей матери и вот раба божия Зинаида исцелилась вот поэтому просто рука человека не, не, то есть отсохнет если мы можем засыпать его просто так. И поэтому мы решили с Божьей помощью, по благословлению Ахимадрида и Леона этот колодец сделать. И уже два года, как мы этим занимаемся, мы его постепенно проходим. Глубина 19-20 метров. Вообще-то один раз только к колодец этот проходили специалисты 40 метров. Один раз метров 15. А Это колодец 19 метров. Но в чем его сложность в том, что нам приходится не только опускать эти кольца, но убирать три сруба деревянных, вот постепенно. И сложность в том, что есть, которые в землю проходит колодцы, то есть земля, а здесь сплошной песок и камень в течение всех 20 метров, да плюс еще и проходит пласт, не горизонтально, а вертикально вдоль всего, именно э, глины, которая держит эти кольца. То есть сложность, работа это очень тяжелая, это раз, а во-вторых, все это делается вручную. Делают рабы Божии два Владимира. Вот Господь подошел, что только они могут пройти, пройти этот колодец. И приходится решать в течение того, пока мы проходим, очень много технических задач. То есть технику безопасности, конечно, мы соблюдаем с Божьей помощью. конечно, только молитвами можно пройти его. Без молитвы, без очищения и причастия туда в колодец просто нельзя залезть. То есть Божья мать, просто не допускает. Вот. И поэтому перед тем, как туда спускаться, мы берем благословление у батюшки нашего духовного и причищаемся. И только после этого уже ребята идут туда. И в течение прохода приходится постоянно читать акафист, молитвы. То есть молиться непрерывно, для того, чтобы им была невидимая помощь. Вот. И мы надеемся, что в будущем здесь все таки будет не только это спасительный колодец, для того, чтобы... это единственный колодец, который в поселке находится. Вообще колодцев нет, кроме реки Сатис, которая проходит рядом. А так как здесь в основном люди-старожилы, которым по 70 лет, вот, то, естественно, они до воды не дойдут И они не смогут их поить, И поэтому этот колодь делается в первую очередь для людей А второе, второе что это для всех православных христиан э, Возможно, он будет спасительным для многих людей Для исцеления их и недугов телесных и душевных